Мало кто симпатизирует, либо у тебя супер завышенные требования, знаешь, это ты типа, ну, хочешь, чтобы девушка была моделью кукольной внешности, при этом была верной такой, которая стирает, убирает вещи дома, воспитывает детей, у которой там великолепные родители, да, и отличная родословная, если ты прям вот какой-то ищешь идеал, то, конечно, тебе сложно будет найти своего человека, но на самом деле просто тебе нужно дать немножечко возможность людям себя проявить. Не всегда даже первое впечатление может поистине раскрыть человека. То есть э, вначале человек может быть очень хорошо выглядеть и очень приятно, ну, как бы взаимодействовать, но потом со временем может раскрываться и вылазить очень много проблем. В принципе, так может происходить и наоборот. То есть человек вначале из-за каких-то переживаний может быть неинтересным, может казаться каким-то глупым даже местами, а потом окажется что тебе очень комфортно с ним жить